На днях о 39-летнем жителе чуропчей Нергуне Филипповой, который сделал своими руками омолаживающий аппарат, заговорил весь мир. В соцсетях люди говорили, что наконец-то произошло чудо, о котором человечество давно мечтало. И мы решили вовсе убедиться в том, что аппарат действительно работает. И встретились с изобретателем. Вот этот аппарат, который имитирует изолятор молнии, каменный уголь, Вот она состоит из генератора высокого напряжения, вот это умножители, которые выдает каждое по 27 тысяч вольт и общая напряженность составляет 110 тысяч вольт. Нюргольм в свое время закончил курсы телемастера, оператора ИВМ. Работал техникой медицинских оборудований в районной больнице и телеоператором местной телестудии. Все эти навыки и умения пришли в помощь на создание молодильного аппарата. Вот Насыщается водородом. После этого этот водород будет проникать в организм человека. Два года назад Нюргуном заинтересовались журналисты из Германии, которые снимали фильм про трассу Колыма. Они узнали о Чуропчинсе из книги польского журналиста и сняли разработки якутянина. Фильм посмотрели за рубежом. Среди зрителей сама канцлер Германии Ангела Меркель. Показал им все, как она работает. И они сказали, что сделают еще отдельный фильм про этот аппарат сам народные изобретатели умели скочить сотрудничество с институтами и учеными над дальнейшей разработкой омолаживающего аппарата роман дмитриев чурапчинский улус